А -а -а. Антонио. Антонио, Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, что вы тут делаете? Ты что, зачем тебе ой бедный извините, это у меня внутренний голос. Так, Эй, вы, чувству, тебя вы чё, все на работу фермерам. Нет, к Надо к картошку. Сай, картошку. Он Так, вы привели мне Достат, вот этого... Я не завал, я на той твоей шиза. не Не слышу воспарули... людей. Привет. Так. Да. Так, слышу меня везде, сюда. Вы его, да, везде, привели или вы все я ко я мне? Вот это вот да, вот этого друга. А, да. <смиря> так, я Слышь, я Фермер. Нельзя? Так, иди сюда. Ты вылитый Что фермер. Да, если, надо, если ты посадишь <смиря> все, <смиря> все <смиря> если <смиря> ты посадишь все грядки, То я тебя выпущу. Не хочешь, ну иди нафиг, будешь тут сидеть вечно. Хочу, Хорошо, стоп. Стоп. Бери хочешь, тут, давай, тут давай, бери мотыгу. Войдется, а тут и очень... бери семена. Семена бери. Сюда подошел. Э, я, и бери я, се... я, И бери я, семена. Я, семена. Семена. Не трогайся, отдать а ему семена. Так, теперь ты этими семенами должен все посадить и вылазить. Нет! Так не сядят. Вот так, сейчас Что Смотри, это? смотри. Вот я сажу гнилую плоть. Оп. Видел? Э? Ты тоже должен, должен так посадить, давай. Тебя Какие семена? Это, это плоть меня... Ой, это не так вообще, садить. Нет. Это, это неправильно. А? Нет. А, дож... Смотри, как ты должен садить. Ты берешь так называешь. Так вот. Раз. Видишь? И Какие и семена? У тебя... Сузан, это ты, давай. это я, не, сразу... а он. Yeah. Да, сади. либо я тебя... Быстро. Нет. Мы нечестно не посадил? Давайте ему посадим в темницу. И а, ему, что будет... Сейчас я ему в голову перезалезу. Сейчас мы... Он будет Костя, крутить да. педали. Вы пока ему... Вы знаете, ну -ка, как ну-ка, ты что там делаешь? Да, вообще, что ты тут делаешь? Так. Сади, давай, гнилуй ну, твой. Почему да, я должен ждать, когда я огороды? Сади. ибо ты отсюда ты никогда не... Ты Так. Ну-ка сюда иди. Так. Море. Кот, ты ой, тоже ой. теперь остаешься тут навесить нам, пока не посадится вот эту Я плоть. Хочется... Антони, он, надо... он... он ломает дом ваш. Мы его сейчас <связать> в тюрьму посадим. Так. так. Ну зайдем. Да а, Привет, Как тебе вызывет, это Это что? Это кто? Это когда спорт дом? Привет. Ты что такое? Привет. О, Теперь ты мой лучший друг. Нет, я не буду своим. Спасите меня. Ты всегда здесь теперь будешь. Мы с тобой только наделаем, нет. а то я с Антонио. Уйди, с твоей головы. Нет, уйди. Нет, не перезывай, я не уйду. Пока ты не станешь обрековаться. Нет, не надо звать. Не это звать. Думаю, это такая Идея. скола. Его наказывает моя слизофрения. Не может передаваться через голову в голову, так что кто еще хочет заболеть сизой, подписывайтесь к Антонио. Так те, слушай, я с тобой всегда буду разговаривать тебе с тобой лучшие друзья. Разбудите ему, разб... Антонио, разбуди ему, пожалуйста. Вот он, он встал, а он не спит, он не спит. Как тебе со мной разговаривать с вашим самым лучшим другом? Вот он говорил. Лжет, лежет. Мы его не будем потакать. А, я придумал, я придумал, а давайте Шизофример. мы его посадим. Шизофример. Давай мы его посадим, и тогда вырастет, вырастет кошачье дерево. Какие-то такие деревья. Держа, отправляйся к нему. Асла! Шизофрений! Нет! Я нет! Шизофрений, скажи, Антонио, чтобы это выбить у я... а, не а тогда, рос, рос, а тогда рос, у меня лучше друзей не будет. Ты, думаешь, ты мой самый лучший друг. Я тебя ненавижу. Ты меня не друг. Ты вообще не, не, никто. Ой, <свят> я, я просто у меня проблема с слухом. Я слышу. То что ты говоришь, что ты мой самый лучший друг. Давай будем дружить вечно. <свят> а знаешь, как от меня избавиться? Я вот у тебя вижу. Я, вот я, жгу, я у тебя видел себя. брошку. <свят> я видел у тебя, я я у тебя видел злобную. такой кулон, красивый. Вот подари такой кулон, Антонию, Вот тогда я он тебя. Садится, ну, тогда мы с тобой будем лучшими с друзьями. Навечно. Ну, Антонио, понимаете, он у него не настоящий. А у меня его нету. А кто кот? Вот, вот, а Ты, вот кот. А вы у Котик. Можно котику в голову залезть и у тебя коту не будет... голову не надо залетать. Ну Залезьте к нему. Вот, я вам так у него. Давайте, давайте нам даст эту подвеску. И вот и, да нет, и, и тогда... Говоришь. и тогда. А скажи нам, у кого... Расскажи вот так нам, мне, пожалуйста, у кого вся эта кофтувка? У кого все эта кофтувка? Кто талисманы украл? Пожалуйста. Бра... А, бра... а кто такой пражник? Я... У тебя семена есть? Что семена? Ну, да, делайте, я сейчас вам в голову залезу. Им так и скажи. Ведь сделайте, вам О, в голову Не понял, потом, да? Ты все Меня... восстановишь. Это, это не то, что нам надо. Нам надо, чтобы ты нам дал талисман, чтобы, чтобы ты, знаю, мы по... по просьбе, мистера Бага, мне надо забрать тебе какой-то кулончик. Поэтому если Мама, ты не отдаешь мне кулон, пустяком, ты тут, ты висички. Ты тут. Ты тут сидишь на ты моей а, силой. Ты же понимаешь, да. а Я, конечно, ты... понимаю, А скажи, а скажи тогда. Говори, где Прости. кулон. Скажи тогда, пожалуйста, где-где где, где? А где Бражник а сидит? Где ты звёзд? Мы-то все... где Бражник сидит. Мне сканер не принеси сканер? Я... я... Принеси, принеси, давай. Я... Антонио, твой лучший сканер, это я. Я все то связал весь его инвентарь. Кем? Вот да. А что это было, вот. Антонио, ты... Давай нам это... О, Но я все равно буду с ним к лом. Я не чувствую, что он со мной совернется. Мы еще с ним по мы не, не наговорились. Он зайдет, он зайдет мир, и я к нему подойду. Дим, я, Дим, подойду. я тоже умею я подойду. Чё, правда? Ты будешь моим братом, ты навсегда останешься? Знаю, да. я я за мной. Ну, давай все оставляем его здесь Он будет Так, этот человек будет теперь вечно с нами С моей и Зои Он вернулся Убезулся? Приветики Нет, кидай стекло Я поймаю Нет, открой я у Холосом, открою что это Передай, пожалуйста, он там думает. Он выдается, это фейк. То есть он не думает, он хочет дать фейк. Какой фейк? Это не фейк. Нет, вернет вообще-то. Слышь, высла, давай сюда. У него его сюда. Походу у него в голове раздается мой маленький братик. Он беремен. У нас скоро будет братик. Я назову его... А 2. Продолжение. На семечком. Поглушайте. Я Хорошо, он на сахар. у тебя родится мой маленький брошек Знаешь, как называется? Знаешь, если ты мне настоящий кулончик? Хорошо, броши. я а когда бразды? А это что такое? <с corpTwo> как, да, как сюда интересно, Акума залетела, наверное, Акума отстала. Это сюда хуй. Ну, ему... Его... Как, как, как тебе это будет хлопец? Меня Луко зовут. Лука Хлопец. Я Луко. Луко Хлопец. Привет, Хлопец можно сказать а можно А изофрения шизоф... ой лука в теме он пошел грызть карамельку знаешь nice. хлопец лука лука хлопец знаешь nice, как называют детей которые вкидывают сахар еды а знаешь как называются nice, а знаешь как называются люди в которых селяется акума Окуну а батати. Знаешь почему нельзя бить? Знаешь почему? Эм, сейчас я придумаю подать Знаешь как называют беременных знаешь, женщин? Знаешь, да, Вы знаешь знаете, как? Как? как называют они гидросипис. Знаешь, почему нельзя дебить беременных женщин? Я, Потому что они всегда готовы к, меня. К, к свадкам. Откройте Двое на одного нехерственного. А Дейди, это правда ты? <рекунт> <рекунт> Дейди, я тебя, <рекунт> Дэдди, я тебя выпущу. Чё ты теса, чё <рекунт> была? Вот так, у меня вопрос. Не а как он стал чувствую? с ним мотототой? Я буду... Вот эти уходи. Я Так, меня. тебя... А да. ты не подокумой? Ну, Знаешь, кого ответ? И заткни эту не ⁇ Так, слушай меня. Что? Нихера. Ты все думаешь, я такой тупой. ]啊... Так, как ты сейчас быстро мне даешь кулон, Либо ты затул на весь. Либо ты, либо я приезжа, там это кончится, и мы будем гулять здесь, в темном парке. парке. Ладно, это подарку это... мой. Я пойду. А, Да-да-да, uh -uh. утист. Да, да, да. Очень... У у вас... Откуда у него талисмоны, которые? Я пойду, пойду спать, пока ты не надумаешь открой изгнать меня. из себя куму. Я, открой меня. О, тупой, тупее паровода. <связь> Ладно, буду спать.